Ну, добро пожаловать во вторую часть, господа. В этой серии мы будем снимать мою старую торпеду. И первым, наверное, что я сделаю, это откручу, как мне все говорили, вот этот вот болт. А то говорят, что, черт побери, не снимается панель, не снимается торпеда. Надо снимать, забывали открутить болт, короче, под, под вот здесь под печкой. Ну, короче, этих болтов-то еще, я так подозреваю, будет много. Так, не знаю, сколько времени прошло сначала, точнее, с конца первой части. Это у нас серия вторая. В этой серии мы будем снимать и устанавливать панель. Я покажу все нюансы, с которыми я столкнулся при установке э, панели 2002 года э, на машину 92 -го года выпуска. Соответственно, с нехваткой каких-либо проводов, либо наоборот с переизбытком каких-то проводов. И, соответственно, с их, их подружением, дружением, как это назвать, короче, свадьбой, женитьбой, короче, как-то так. Так, ну вот, все, первый болтик открутил. Дальше, я думаю, наверное, откручу вот это. И потихонечку буду идти, идти, идти, смотреть, где-то тут будет доставать вот эти вот какие-то все тросики и все остальное. Короче, сейчас я ко всему к этому дойду. Как вы заметили, уже нет печки, значит я немного поторопился, до такой степени увлекся, что уже снял э, торпеду. Значит, э, открутил болты все. Болты, а, ну, саморезы, короче, вот тут саморез, тут саморез, тут саморез. А, Где-то тут, тут, тут еще. Короче, раздуховодок поснимал, аккуратненько их отверточки так подковыриваешь, решеточку достаешь. Потом сверху отверточкой так щелк, щелк, достаешь полностью воздуховод, все это подкручивал, короче, вот а, все вот эти вот моментики, вот сюда вот так вот аккуратненько сюда отверточки раз, раз решеточку достаешь, потом вот эти вот, а, вот эти вот защелочки, вот, эти, вот это раз, раз сверху просто отверточкой отгибаешь сюда вниз. И все, она вылазит. Дальше, короче, у меня тут уже вот такая вот канитель происходит. Но это ладно. А, короче, дергал я панель, точнее, ну торпеду. Она не шла. Дергал, дергал, не идет, блин и все, короче. Все пишут, вот там болт один должен быть под капотом, там, короче, где-то хрен знает где, короче, открутил я. Здесь болт открутил. Вот этот болт открутил. Вот этот болт открутил, этот болт открутил. Поглядел, блин, да вроде бы нету. Тут, короче, эту воздуху... воздуходуйку эту открутил воздуховод. Блин, да ковырялся, ковырялся. Ну, да что не идет то нифига. Болт, короче, находится. Где-то посередине, не посередине даже, вот. Ну, вот как впускной коллектор идет, Вот так вот. Здесь вот, вот под этой вот хренью. Вот, туда вот заглядывать надо. Вот туда, вон он, блин. Вон он где нахрен, блин. То есть где-то вот... Вот, ну вот посередине, где вот идет коллектор выпускной, вот так вот вверх туда заглядывайте, вот он здесь, блин, злополучный болтик. Короче, выкручиваешь, и все нормально вылазит сразу. Вот, короче, если будете дергать, у вас не идет, значит, у вас закручен этот болт. Смотри, вот, -вот, он. вот он здесь, получается, закручен. Так, значит, дальше сейчас пытался печку отсоединить. А -а -а, тоже думаю, блин, что не идет, где-то прикручено. Залазишь вот так вот, да, то есть сейчас я вам так спрячу. Вы уже, может, заметили, но да ладно. Такой смотришь, думаешь, блин, где тут болты-то? ё вроде бы нет нигде. Короче, надо вот эту защиту отгибать. И вот здесь он болтик. Вот он под этой защитой. Под теплоэкраном, под этим болтик один откручивается, и печка вынимается. И еще печку стал вынимать, забыл открутить кран. Ну, вот, который под капотом кран. Сейчас вот эхай залил. А, вот эту надо проволочину, получается, вытащить. Поэтому сейчас эту гаечку откручу. Просто-напросто сощелкну, потом прикручу назад, наверное. Ну, короче, как-нибудь сейчас я что-нибудь придумаю. Так что все, погнали дальше. С проводами тут тоже, короче, он, как видно, бородень. Полнейшая. Долгий. Опа, отлично. Всё, потом это надо засунуть. ушка. Так, тут, короче, по проводке чу. Блок комфорта. Если кому нужны номера. Вот старый у меня блок комфорта. Стоит вот такая вот. Канитель. Фишка здесь вот такая. Одна черная и одна коричневая, одна черная. Значит, этот блок комфорта провода вот уходит на стеклоподъемники. Потом куда-то еще тут провода уходят. Какой-то обрезанный, блин, провод коричневый. Скорее всего, минусовой. Тут до хрена чего, короче. Есть вот это на вентилятор, на старый. Это вроде подойдет, фишка. А вот на старый, наверное, не подойдет. Потому что здесь... На новом у нас вот такая вот фишка, видите. А это четырех, ну она, короче подходит, а это не подходит. Но в принципе я ее, думаю, перепиновать можно. Под ту легко, проблема особо не составит. А даже не, они перенав... перепиновать не получится. Провода придется пере, ну а, хотя не перепинуем. Чего купим коннекторы? Так, чё, снял печку, снял э, торпеду, посмотрел. В принципе, здесь надо попылесосить, поубираться немного. Бардак тут, конечно, еще тот. Ну чё, наверное, следующим уже, я думаю, будет э, снятие лобоша замена лобового стекла, потому что рамка, надо вот это, с этим бороться вот это ржавчина, не знаю, видно не видно, и, короче, здесь ржавчина по периметру в некоторых местах есть ржавчина короче, все, кто в курсе, знают, что рамку надо прям беречь, жалеть и любить и холить и лелеять, давайте посмотрим на радиатор на радиатор печки радиатор. ух ю да, он конечно с одной стороны вроде ничего. но насквозь проглядывается. Но, конечно. Либо его меняли. Нет, оригинальный фольксвагеновский стоит. Еще, блин. Помыть будет вообще охеренная печка. Ну, я не знаю, не видно. Она видна, что просматривается через него. В принципе, радиатор в огня. Да, помыть и все будет отлично. И так, значит, следующим этапом э, у меня будет замена вот этой вот железной балки, которая здесь идет. Значит, получается, она у меня вот эта, которая здесь родная, здесь была, ну, имеется в виду, та, которая стояла, здесь было приварено вот крепление для электроусилителя. Здесь вырезано под мотор, чтобы там клемма влезла. И вот, получается, она у нас вот такая, то есть как вам сказать, она во-первых легкая, она где-то килограмма может, может килограмм весит, я не знаю, может полтора и у нее нет усиления то есть она, видите, какой она профиль имеет такой вот чик-чик сюда вот. а у вот, той здесь еще сверху приварена пластина вот так вот, то есть она имеет жесткость больше так, значит, ну вот она получается она сейчас перевернута. вот я говорил, это крепление уха крепление и Здесь еще, видите, один к нему идет. Вот, и также с той стороны, с обратной тоже. Вот идет крепление. И вот оно продолжение удлиняется. Ну, короче, переверните у себя в голове ее. Вот так вот, шпок, и получится все. Вот это непонятное крепление надо, короче, будет обрезать. Я не знаю для чего, но оно мне собственно, не нужно было. Не будет, не нужно. Потому что на моей машине этого нет. Вот эта штука тоже другая, видите, здесь такая круглая хреновина прям сделана. Вот, и что еще? Ну, вот эти немножко загнутые уши, то есть я и переделаю. Ну и вот, про что я говорил. Сейчас, смотрите, сейчас ну давай, это ладно. Вот, у него, видите, еще сверху профиль, то есть она, сверху еще полипластина приварена, то есть имеет очень серьезную жесткость, так гнется, а это, наверное, раза в два или в три больше весит, чем там предыдущий. Так, значит, что я делаю? Здесь я наметил под мотор электроусилителя. Надо вырезать сейчас будет. Надо будет срезать вот эту вот бабуиню и срезать вот эти вот уши. Прямо вот так, вот так вот пильну и все и нормально. Вот этого на моей нету, но это, наверное, печка сюда крепится, я так подозреваю. Возможно, я ошибаюсь. Ну, такие дела. Так, вот. Пока что вот так. Сейчас буду потихонечку пилить. Так, значит, ну что? Вот, выпилил я отверстие. Вот то, что здесь будет с этой стороны мотор этого электроусилителя. Он будет торчать сам электроусилитель. Потом здесь надо будет еще, наверное, маленькое отверстие, просвер... пробуровить, прорезать. Так, вот, срезал эти уши. Здесь было ухо одно. Здесь было ухо второе. Срезал не надо. Дальше пошел потихоньку, как говорится, лучше отдых, это смена деятельности. Я пошел ковыряться с проводкой. А, значит, до чего я дошел? Разобрал все вот это вот здесь. Ну, попытался, по крайней мере, разобраться с проводкой э предыдущей, которая здесь была. По сути, здесь ну, блок предохранителя останется тот же. Почти все здесь останется тоже. Единственное, штука, я э, с той панели перекинул провода. То есть сейчас я перекинул вот эти вот провода, которые идут на стрекозу и на заново зажигания. Вот они выглядят по лучше, покрасивее, в оплеточке. Все так, что с двухполовичного мотора это точно подходит. Это вот прям подключается. вот эти три красные фишки. Ну, значит, с камеры, наверное, не будет видно. Короче, раз, два, три здесь. Вот, значит, предыдущая проводка выглядела у меня приблизительно вот таким вот образом. То есть вот так вот разлохмочено. Вот они, две фишки красные. Такое вот все разлохмочено. И там еще вот внизу одна лежит вот этот, этот провод, туда я положу сейчас вот так вот все, эти три провода эти, они были вот так вот должны быть как в куче скручены это хорошо, что так они скручены теперь дальше снял, значит, я проводку от приборной доски сейчас попытался подсоединить приборную доску от двухсполнечного мотора в принципе подходит, но много-много-много-много много, много, много, много проводов остается поэтому, наверное, оставлю старую либо потом просто скрещу из двух сделаю одну либо если я буду оставаться на старой приборке значит соответственно просто либо продам либо пускай лежит у меня двух с половинчатого то есть на две фишки на зеленую синюю проводка пускай лежит дальше значит вот так вот у меня установлен а, мозги электроусилителя то есть я когда говорил в видосах вот как это все выглядит где-нибудь. Вот здесь вот я оставлю ссылочку вам на видос про установку электроусилителя руля и про мозги, которые я буду говорить, что они у меня там внутри находятся в панели, за панели. То есть вот они так вот здесь есть какой-то такой железный кронштейн непонятный. Тут вот фишка это, наверное, тормозов, наверное, фишка, что-то такое, короче. Ну вот к ней я приварил планочку на один болтик, на 13 засверлился. Ой, точнее закрутился просто и все, и держится оно замечательно. Стука это да я так стукал специально так что вот, потом здесь еще надо будет провода поменять минусовой, наверное, оставлю а плюсовой надо будет поменять потому что все-таки он силовой его надо будет именно на саму клемму поменять то есть она выглядит приблизительно вот так вот из обычной маленькой разжата до большой и она как-то там держится дальше, значит, что по проводке у нас от нового блока управления светом проводка также подходит сюда без проблем-то, когда этого стояла. И та, которая сейчас стоит там, на той торпеде тоже подойдет. Вот. А, что еще сюда сейчас попробую втыкнуть? Надо будет сейчас перетрусить проводку всю, связанную с печкой. Потому что здесь печка у нас уже... Вот еще одна проводка. Здесь печка уже другая. Это аварийка. Это прикуриватель. Это у нас получается... Одна из них отвечает за вентилятор. Не за вентилятор, а за эту хрень, которая... Как он называется? Реостат? Не реостат? Что-то типа того, короче. Тут половина проводки, я не знаю, за что отвечает. А, тут вот, наверное, за печку, ну, за сам блок управления печкой. Эти какие-то провода я не знаю, что тут масса отвалившаяся. Тут от какого-то маленького блочка валело, потом погуглю, что это за блочок такой. Вот здесь у нас провод этого БДшка, потом будем читать, пока линии кра... какой-то провод, вроде бы красно-синий красно или фиг знает, короче. Ну вот так вот она выглядит, также подключается, я так подозреваю, в блок э сюда вот куда-то все это дело входит. И там, это вот сейчас мне предстоит узнать, где что. Я так-то длинную фишку уже вижу, вот эту вот голубую вижу, вон она, вот, вот она длинная. А все остальные мне еще предстоит куда-то воткнуть. Так что буду сейчас искать, пытаться методом тыка. Так, ну все. Сейчас, короче, мне вот это вот все надо будет поставить как-то сюда, интегрировать. Дальше будем смотреть, что получится. Неожиданно у нас наступил новый день. И наступило кое-что очень интересное. Сейчас я вам покажу. Сейчас только, блин, я куда-то делал инструмент который мне нужен не могу найти не могу найти вы слепень так короче неожиданно у нас а, у нас у меня блин исчезла лобоуха Приколдес, вот она а вот и лобовуха. Сняли мы ее, на ней было столько герметика, что ужас. Это все, все трещины, это не, не вина только моя, не человека того, кто снимал ее. Я вообще сбоку здесь сверлил, прям сверлом. сказал ему. он говорит, давай чем-нибудь типа струной проткнем, аккуратненько там туда-сюда я гручи его. Взял сверло, просверлил, говорю, такая дырка пойдет, он так на меня смотрит. Ну а че, ну а че, если, ну че, это моя лобовуха, что хочу, то и делаю. Все равно, блин, там все полностью придется делать и восстанавливать. Так, значит, что я вообще хотел сказать в итоге? Блин, ешь, я куда-то положил. Не могу найти стамиску. Так, короче, по сути, по рамке у меня тут более-менее все в адекватном состоянии. Ну, Это мне так кажется, да? Вот здесь вот, конечно, печально. Вот здесь. Дальше здесь у меня все вроде бы ничего, ничего. Здесь вот печально. Посерединке вроде ничего. Но у меня есть очень интересное средство, которое вы, естественно, не поверите, но я вам все равно скажу. Оно на основе воды. удаляет ржавчину, Не кислота. Вот, ломайте голову. Вот здесь у меня печаль. Здесь еще не снял герметик. И вот здесь печаль. Ну, короче, есть 4 ноча печали. остальное остального все в принципе неплохо. Так что вот такие дела вот это действительно состав он работает Вообще я вам могу продемонстрировать на ключе правда он опять немножко начал ржаветь смотрите вот он советский ключик видите полоску сейчас покажу я вам какой он был весь ключик такой был еще этот не обращайте внимание всему этому когда-то придет конец ну в смысле я наведу порядок ключ был вот такой то есть он был вот такой. Вот этот вот. Ну, я не шучу, реально был такой. Я его в первый день положил целиком в ванну, он отошел немного. Вот. И потом я его просто ставил в стакан. Одну сторону поставил в стакан, одну сторону не ставил в стакан. То есть вот видно. Вот это вот, он был в ржавчине. Вот так работает этот состав. Растворяется в воде. Количественное соотношение я не помню уже, но там что типа... На 100 грамм воды 10 грамм, вроде бы, этого порошка. Если кто знает, что это за порошок, догадался, пишите в комментариях. Ну вот, через какое-то время, да, покрывается ржавчиной, но это прошло уже, наверное, года сына моему 4, где-то года, наверное, 3-2, наверное. То есть вот через столько лет таким он стал, вот ключик чуть-чуть ржавчиной покрылся. Ну, в остальном, вот он такой светлый. Да, и, кстати, сосед у меня тоже не верил, я у него взял молоток советский, такой тоже ржавый, такой старый советский молоток. Блин, показать бы он был. А, на втором этаже я его Ну У меня такой же, как у него, такой советский молоток. Ну, советский молоток, представьте, ржавый. Вот я положил себе его в стакан, он целиком влез. Через два дня я ему отдал, он, знаете, такого серого цвета, как будто бы кто-то грунтовкой только с завода покрыл. Он такой смотрит на меня, на молоток. что ты говорит, с ним сделал. Я говорю, вот, в химию положил специальную. И она, ну, в нее можно руки сувать без проблем. То есть это не кислота, еще раз повторяю. И я вот ей буду обрабатывать эту рамку. Ну, потом посмотрите. Ну, реально, на основе воды. Так, ладно, это и было электрическое вступление. Короче, сейчас зачищаю рамку и готовлю потихонечку к... Готовлюсь к установке нового лабаша. Ну, это параллельно с панелью, да, вот как вы видите. Я тут ковыряюсь. Вчера прикрутил усилитель. Ну, короче, рулевую колонку, проверил все, как работает. Там немножко шкребет, но это я подделаю. Вот разобрался немного с электрикой Вот она электрику выкинул Короче новые провода Все от того 2.5 мотора В принципе подошли все Все что лишнее пускай болтается Вот без проблем а, Так что что еще Ну вот эти остались фишки Не Может быть когда нибудь пригодятся Сине зеленая это видимо для пассатовской Типа такой проводки наверное может быть Или что нибудь еще Ну короче не суть Так вот такие дела Уже много всего наговорил Немножко пообрежу и вы услышите только суть. Так, ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, наверное, против солнца будет снимать неудобно. Так, значит, двигаемся дальше, подготавливаем рамку к клике лабаша. Но это будет долго все, я работаю по чуть-чуть, помаленечку, тем более сейчас уеду на работу, тоже не буду делать в таком я виде. Ну, а что делать, жарко на улице 35-37, на не знаю, сколько градусов Жарище тут. Здесь в гараже градусов 26, наверное. Вот. Ну, такие дела. Ну, все, ладно, не переключайтесь. Съездил, значит, я в магазин, купил болгарку, на болгарку насадки, для того, чтобы зачистить контур, по контуру этот, что это такое? Для того, чтобы зачистить по контуру, э, ну, вот это вот, куда, рамку, куда лабаш лоба, ложится, рамку. Купил, значит, вот такую вещь. Вот, непонятно. И еще сейчас одну купил вещь, покажу. Сейчас попробовал ей. Но ну, пацаны там расхвалили сильно мне ее. Вот, покажу вам сейчас. Опа! вот таким образом я тут стою. Вот так, как тут видно. Вот так вот стою. Значит, рамку вот. Стал зачищать. Блин, плохо видно. Ну, так как GoPro нет, автофокуса на маленьких дистанциях, макросъемки видно. Как зачищает. Но здесь металл гладенький. Прям гладенький-гладенький. Здесь в этих точках сварки герметик лежит. А так. А вот дальше ржавчина. С этой стороны тоже ржавчина. Вот еще пока не добирался. Значит, что за круг? Вот название его. Так, шлифовальный круг. Синтетический фибровый. Фибровый или фибровый? Фибровый, наверное. Так, рекламу не будем Ну, короче, выглядит он вот так Вот так, может быть Для кого-то это уже не открытие, естественно Для меня это открытие, пацаны, по крайней мере, у нас В городе сказали, что вот еще хотят только пробовать Так, что, говорит, типа, ну Отзыв оставишь, я говорю, да, я сейчас поеду На болгарку напяли, да, попробую, да, напишу вам Или позвоню, скажу пацанам Что к чему Ну, вот, в принципе, да, он забивается, по краям, Видно сразу он Ржавчиной, ну, по крайней мере, чистит Он что-то там дорогой не знаю, сколько денег стоит, если честно. Но вот так я здесь стою. Так что вот так потихонечку, короче, чищу окантовочку сейчас. Вот, и верх, наверное, тоже буду краски снимать. Не знаю, как то Короче, хочу перекрасить верх автомобиля. Ну, машину хочу покрасить в два цвета пополам, короче. Еще не решил пока, в каких диапазонах. Ну, где будет конкретно э, граница двух цветов, но будет два цвета однозначно. Прям хочу, хочу. Да и здесь что-то у меня с крыши случилось непонятное, видите. Тут как-то пятном ничего, а здесь он, блин, смотри, что за дрянь вообще непонятно. Здесь он на середине тоже. Какая-то фигня непонятная, короче, так Да и в любом случае надо избавляться от ржавчины и делать по красоте. Итак, значит, ну что, кабанчики мои. Почистил я рамку лобового стекла болгариным и этим чудо диском короче стер нахрен весь диск, но ну, чистил прям вообще старался хорошо, рамка блестит, значит у меня в руках весы, а это значит мы сейчас будем взвешивать то чудо-средство которое я вам говорил, я реально не шучу, то есть как бы ну нахрен этим заниматься вообще, вот сейчас мы делаем, делаем замес ставим баночку на весы включаем, 235 грамм весит банка так, вот он этот пакетик. На пол-литра в банке будет пол-литра воды. 80 грамм. Смысла сыпать больше нет, потому что, ну, лучше, активнее он от этого не станет. Ну, а я, естественно, насыпал больше. Так, насыпал я вот. Насыпал вот 89 грамм. Вода. Опа. Все. надо это дело размешать. Все, это на основе воды, реально вам говорю. Ну, то есть, ну, не на основе, в одном смысле имеется в виду главный компонент это вода. И вот это вот активно действующее вещество, порошок. Так, значит, чего я делаю? Я сейчас поставлю банку. Во, есть вот такая штука, вон-то, что я отрезал. Видите, она ржавая. Я вот так вот поставлю ее. Вот так вот ракурсом, что я действительно это делаю, блин, со своей машиной на основе воды а знаете, что я накосячил? я, блин, вот здесь вот не убрал пыль так, ладно, сейчас я надаю пыль смотрим там, где побольше ржавчины, прям жирненько намазываем вот здесь вот ржавчину я не до конца прочистил вот она прям стоит здесь уже видите вот так и остается пускай отлично вот она тут никого нет кроме меня никто не сможет сюда что-то добавить вот она попахивает М -м -м. доказать пытаюсь людям что у меня есть чудо состав трибо нахрен чтобы они поверили. А то, знаешь, есть такие люди. А да ты там пока отвернул камеру, что-то добавил туда по-любому. Не может быть, чтобы вода от ржавчины блин, убирала, помогала. Разок вот сейчас промазал я. Вот она пока еще ничего не сделалось. Вот в таком состоянии. Ну вот это я очищал так чисто тем кругом. Здесь вот косяки по углам еще остались. Здесь вот это вот все я очищал. Здесь вот вообще тьма тьмущая, короче. Потом я еще приду помажу. Ну, те, кто не верит, пускай не верят дальше. Мне, в принципе, все равно, если честно. Я вам просто реально говорю, что... Зачем мне мазать свою машину водой? А, не, ну, хотя, в принципе, сейчас такое время, что все думают, что этот поймать, как это называется? как это Хайп, хайп, вот. Хейтеры, хайперы, хайперы Кто не там, блин -мо. мое А мне все равно, я себе машину делаю Мне пофиг Давайте, знаете, как сделаем Я мало того, что Вот это средство Сюда поставил, эту вот, да, железяку Я сейчас вот где-нибудь Сейчас, блин, найду ржавую хреновину какую-нибудь И прям ее Туда поставлю Прям в банку. Еще раз при вас такой хорошо. О, смотрите, какой замечательный. Ой, замечательный, какой претендент. Смотрите. Смотри, что делается. Уйдет ржавчина. И смотрите. Смотри. Вот он уголок. Прямо вон на улице покажу. Смотрите, какой он ржавый. Ну тут внутри ничего, а вот снаружи ржавый. Видно. Видно. Ставлю также сюда рядом. все. И оставляю здесь. Оно, конечно, испарится. Часть там останется внизу не Но это нормально. Ну вот, смотрите, я сколько здесь погулял с вами. То есть вот границы. Видно, где было ржавое где вот она стирается прям это она стирается рукой ржавчина видите где было мало ржавчины сейчас стало блестящее Ну, сейчас на том будет лучше видно вот здесь вот дети где сухая ржавчина и где сырая ржавчина и просто потом тряпочкой вытираем а, даже видно здесь в гараже замечательную границу сейчас сейчас сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, сейчас ребятки вот так вот меня видно будет вот я вытираю просто тряпкой вытираю все показываю вам видите также произойдет все и с рамкой сейчас от нее уже подходит вон она уже течет все смотри она прям здесь уже видно что она потекла вот она, ржавчина, вот она, вот она, желтая, прям течет. Вот это вот все дерьмище течет отсюда с рамки, вон она. Она стала такой желтой это все из ржавчины, которая растворяется. Так, ладно, эту фигню бросаем. Как же и стоит, вот он, никуда не делся, вот он стоит. Я с ним ничего не делал, абсолютно. здесь нет ничего, опять-таки. Смотри, берем, вытираем. Да, вообще охеренно крутецкий. Вот он, вот он. Видите, ржавчина вся. Потекла. И вот так вот обрабатывать. И все, рамочка будет чистая, идеально хорошенькая, по крайней мере, с обработанной ржавчиной. Этот состав, он, получается, преобразует ржавчину, делает из железа, там какой-то из оксида железа, что ли, ну, типа из, из оксида железа делает железо, что-то такое, короче, оставляет пленкой, и потом это дело все не ржавеет долго. Ну, по крайней мере, так заявлено, но это работает, ну, я вот вижу все, вот оно ржавое, ра... блин, вот вам бы показать, вот оно все, видите, вот она, вот это вот все подтеки оранжевые, это все ржавчина, вот она пошла растворяться, о, видите, потекла. Везде, везде, везде, вот здесь, вот, ой, ой, ой, ой, вообще капец, на камеру можешь не перед, вот здесь капелька, это все ржавчина, вот она, вот она, вот оно, вот она. так что, ребятки, вот такие дела, такой у меня состав волшебный есть, ну, если не верите, собственно, это ваше дело, как хотите. Итак, значит, вот оно чудо-средство, прошло, э, ну, со вчерашнего вечера сколько, ну, пусть будет 12 часов. ржавчина ушля она прям видно видите какая она была и какая стала серенькая как будто только что смертала проката внутри чуть, чуть осталось ржавчина вот такое вот чудо средство